регуляции. Да, Мы да, сами да, все знаем. Да. Рассказываю секрет, девочки. Мы. Лиля плачет, значит, потому что когда ей сделали операцию, сказали, ты никогда не встанешь. Потому что операция да, прошла да. в таком объеме, что у тебя позвоночник... О, да, да, убедим, да. Да. Позвоночник рассыпается, ты никогда не встанешь, поэтому ты будешь лежать. И вот она реально пролежала 5 месяцев. 5 месяцев. Научилась за эти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 Классно. И вот Лиля подходит к Дзеппин и говорит, вот Запин так и так, вот что делать с племянницей. Она посмотрела и сказала, у тебя есть выбор? Лилия, э, вот езжай и делай. Понятно? А что делать как? Обходи это место стороной. Паша переводил тогда. Лиля сгреблась, поехала в Полтаву. А через шесть массажей женщина встала. Сама? Сама. Наверно.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 А врачи хватаются за нее. Да, ну и сказала, что ты никогда не встанешь, и ты ей говорили снис врачи. Снис и теперь эта же подруга говорит, Надя, ты ж побойся Бога. Мы ж тебе короткие шурупы вертели, а ты бегаешь. Понимаете? <связь> <связь> да, <связь> она да. же никогда не станет. зачем а не Она берет? никогда не станет, зачем, зачем? Короткие поставили? Да. Цыкал, зачем ей длинную шурупы? Представляете? А она встала и пошла. Семь лет назад, когда я болела, я проходила э, УЗИ сосудов головного мозга. Да? Шейного... Дубрик сосудов. Ну ладно. Дубрисосудов. Да. Дубрисосудов. Да. У меня там обнаружили аневризму. И что это опасная штука, я знала. И, ну а так как у меня давление нормализовалось, как бы уже не так страшно было. Ну есть она есть. Мне сказали, она, возможно, врожденная.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 Результатов, как и у всех, очень много, но мне хочется рассказать один. Совсем недавно ко мне обратился профессиональный танцор, солист нашего прославленного коллектива «Танцы Сибири». Он два месяца на тот момент был на больничном, и там стоял вопрос. Либо ему на инвалидность уходить, либо уже сдаться мне и поверить. Через четыре сеанса биоэнергорегуляции он пришел с деньгами и с женой. Потому что у него были одни единственные слова. «Мне 8 лет до пенсии». «Мне 8 лет до пенсии». А сейчас я ему звоню, спрашиваю, Сережа, как дела? Он говорит, «Нина Геннадьевна, спасибо вам огромное». За...» Меня зовут Евгения, мне 38 лет. Я четвертый месяц компании пришла. Одна из причин, по которой я пришла, это здоровье нашей мамы. Мама у нас была в плачевном состоянии. Она плакала день и ночь, у нее поле Артроз, остеопороз, защемление нерва и нога у нее вообще не ходила. Она, то есть она не вставала, не ходила. Положили мне него логи, 21 день пролежала. Какую положили, такую привезли. Пейте наркотики и лежите. Она также продолжала плакать. Мы купили биоэнергомассажер, купили продукцию. Буквально через маленький промежуток времени она перестала плакать. Она стала потихоньку вставать, все лучше и лучше.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 15 минут, все прошло. Он уснул как бы на завтра. По бесплодию. Значит, у нее сноха не могла забеременеть в течение трех лет. После нескольких массажей долгожданная беременность наступила. И вот в августе этого года родилась долгожданная девочка. Надежда Бузовская, 56 лет, поселок Яя и Кемеровской области. Ну, еще полгода назад я ходила с тросточкой. Многочисленные грыжи протрузии, защепление седалищного нерва. Наш невролог сказал, ну лечение стандартное, больше я тебе ничем помочь не могу. Женщина умно образованная, найдешь чем, чем вылечиться. Мои э, партнеры, друзья помогли мне. Ну, я так немного скептически относилась к этому. Когда муж через неделю спросил, у тебя лекарства закончились, в аптеку надо, у меня щелкнуло, и я бегу к своим партнерам, и сразу приобрела этот э, чудесный чемоданчик Б. А, ну, много уже результатов по семье, э, в семье, но самый последний, я не могу спокойно о нем говорить, это буквально... Три процедуры, инсультник, мужчина 53 года, 7 месяцев лежит, левая сторона отнята. После первого, ну когда пришла, вот он мог рожать пальчик только здоровой рукой. После первого сеанса у него ослабилась сжатая рука, на второй день прихожу, я еще только вошла, а он мне уже кричит, у меня пальцы на ногах зашевелились. После второго сеанса у него, а, и рука у него была вот ну, совершенно закостеневшая, он не мог, ну, не ни вперед, ни, никак не мог разогнуть. И вот после третьего сеанса он сам поднял руку, у него уже кисть выпрямилась, Плакала а мне а я тоже чуть не плакала я, я, я очень рада присутствовать здесь но я очень жду когда закончатся эти мероприятия и бегу к нему дорогие гости партнеры хочу поделиться я Анна Ленина, мне 39 лет вот которые шоу устраиваем мы устраиваем потому что мы стали здоровыми почему я с красной папкой потому что в апреле месяце я пришла с грыжами с обоих сторон 6 и 9 миллиметров на май была однозначная операция по разрезанию, удалению, не знаю, что, пришиванию. там. В общем, буквально за три недели даже у Кмирного, который где-то нас в одном классе учится, говорит, попробуй. Два раза мы сделали, а нога просто восстановилась. В итоге я пропила курс 6 недельной продукции вместе с биоэнергомассажером. В том числе носила все по программе даже пояса. И результат полугодовой МРТ города Биска и результаты нейрохирурга с грыжа растосалась полностью. Меня вообще не было. Так, девочки, это документальный документ, который медики дали, который не просто я чувствую, что у меня не болит. Это доказывает то, что эта продукция работает на 100%. И этот аппарат, это просто бомба.